Вот такая вот разулька шикарная. Вот это не май месяц. Совсем типа наоборот. Ну вот такая изумительная красотища. Какое сегодня число? хрен его знает, не помню. В общем, на юль такая вот прелесть, даже вот с подпалинами такими летними на чешелистиках такой бокальчик даже неплохой крупный вот такая вот софиларен Так, всем привет! Добра тепла и света в достатке. Так, ну вот тоже достаточно неплохие. Так, как цветопередача будет солнышко шикарная. Вот она. Вот еще тут парочка разувлик. Это боковое такое освещение шикарное Но с небольшими уже подбитиями ну прекрасно продолжим еще относительно неплохие разульки получились вот, Все прекрасно добра тепла и света и все будет Полетие будет круголетием розы тому подтверждение. Всем пока. вот толкунцы радуются жизни. Я надеюсь, что будет видно. Я на экране вижу толкунцы в потоке солнечного света. Вот еще. Видите, как они общаются здесь.